Здравствуйте, с вами Тамара, и сегодняшний расклад для весов на сентябрь 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем начнем мы, как обычно, с Кельтского креста, и я вытащу 10 карт для вас, мои дорогие. А потом мы посмотрим на любовь для тех, кто в паре, для тех, кто одинок и в поиске, и обязательно посмотрим на финансы. Под колодой, под колодой нас туз кубков. Ну, замечательная карта. Карта радости. Карта, когда радость, знаете, просто переполняет нас захлест Вот так вот, потому что обычно нарисована чаша, и через нее переливаются вот эти вот эмоции. Это может быть какое-то очень такое предложение, которое очень сильно обрадует вас. Может быть, кому-то сделают предложение руки и сердце, кому-то признаются в любви, кому-то могут предложить работу, которую вы давно ждали или давно хотели. Но что-то, что вас очень и очень обрадует. Замечательная карта. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Вообще, тузы – это неожиданность всегда. Это как что-то такое новое, неожиданно ворвавшееся в нашу. Жизнь, так что все очень приятно. В центре креста для весов у нас двойка мечей. Карту перекрывает королева Пентаклей. В основе вашего креста тройка кубков. В недавнем прошлом у нас карта Иерофанта. Во главе вашего креста четверка Пентаклей. В ближайшем будущем шестерка Пентаклей. Для вас, мои дорогие, семерка посохов. В вашем окружении королева кубков. Надежды и страхи – это двойка посохов. И чем все завершится? Королева мечей. Ну что ж, начнем с Малого Креста. Двойка мечей говорит о том, что мы принимаем какое-то очень серьезное решение, которое, знаете, вот прям такое жизненно важное решение. Двойка мечей – это еще карта страхов. Мы боимся, боимся сделать ошибку, боимся, что решение будет неверным. Даже вот на этой карте, несмотря на весь ее какой-то модернизм, что ли, этой колоды, видно все равно, что у человека закрыты глаза, И в данном случае даже не видно глаз. То есть человек э, почему не может принять решение, потому что нету четкости, не видит, не видит э, э, конечного результата, не видит вообще, что может получиться из этой ситуации. Ну, а для того, чтобы не бояться, для того, чтобы как бы, быть более уверенным в себе, надо как-то повязку эту снять. Что это? Это знание, это информация. Значит, надо что-то делать для того, чтобы не было вот этой пелены перед глазами, чтобы все было четко видно. Что можно? Можно поговорить с кем-то, с человеком, который был в подобной ситуации, с человеком мудрым, постарше, может быть, себя, либо со специалистом, иногда надо даже сделать какую-то аппойнтмент назначение какое-то, может быть, э, э, даже заплатить какому-то специалисту, например, адвокату или специалист какой-то области, в которой вам необходимо. Мы же вот просто так не ходим, э, нам никто просто так ничто не скажет, даже наш диагноз, все равно надо идти и, э, как бы, по назначению и узнавать все. Карту перекрывает королева Пентакли. Может быть, кто-то из вас, особенно мужчины, может быть, у вас отношения с королевой Пентакли. Это, может быть, женщина элемента земли, девы, тельцы, козероги. Либо женщина очень такая практичная, такая с аналитическим складом ума, все просчитывающая, педанты, обычно перфекционисты. И, может быть, вы принимаете решение по поводу этой женщины. Но королева Пентакли не зря называется королева, виде материальных ресурсов это может быть еще человек обеспеченный либо работающий с деньгами может быть это ваша начальница для женщин может быть ваша начальница может быть это адвокат ой простите бухгалтер или работник банка это может быть еще финансист кто-то связанный с деньгами иногда карта королева пентаклей говорит о карте матери потому что мать у нас такая заботливая она может и финансами помочь и как бы советом вот такая вот приземление фигура чья-то, чья-то вот такой характер у женщины. Ну и вот это вот принятие решения, либо связанное что-то с личными отношениями, может быть, и вы принимаете решение по поводу вашей начальницы, человека, который, если у вас свой бизнес, может быть, вы совместно работаете с кем-то, и нужно принять вот какое-то очень важное решение. Ну, что бы вы ни приняли, решение будет обрадует вас, я думаю, что решение будет правильным, помните о том, что туз кубков, и в основе вашего расклада тройка кубков, это тоже позитивная карта, карта празднования, то есть когда мы добились чего-то, какого-то результата, обычно эта карта называется празднование после сбора урожая, то есть мы к чему-то шли, мы упорно работали, и вот теперь мы можем расслабиться, и мы можем как бы вот отпраздновать что-то, у вас может быть вот это вот отпразднование, принятие вот этого важного для вас решения, как будто, знаете, камень с плеч, вот все, наконец, вот теперь можно как бы и отдохнуть в кругу друзей, отдохнуть в кругу э, близких и не беспокоиться вот э, об этой ситуации. В недавнем прошлом карта Эрафанта, карта э, Старший Аркан, представляет знак Зодиака Тельцов. Кто-то из Тельцов для вас, видимо, был очень важен недавне, совсем в недавнем прошлом. Не зря у вас карта королева Пентакли, это и есть Девы, Тельцы, Козероги. Э, карта Эрафанта – это такая, знаете, карта... Вот, в первую очередь, учителя, человека, который вот, можно научиться к чему-то. Может быть, даже какие-то спиритуальные практики. Может быть, вы решите вот, пообщаться с кем-то. Иногда люди ходят, общаются со священником. Просто нужно что-то, как бы на душе становится легче. Вот что-то такое. Карта еще говорит о том, что делай все по закону. Это карта каких-то моральных устоев. Вот не переходи за грань вот этого вот, то, того, чего ты веришь, своих моральных каких-то правил, своих устоев, правил твоего общества, правила, вот, где ты живешь твоего, может быть, даже религии какой-то, вот, надо быть, держать себя вот в этих рамках. Не нарушайте. Не, это не юридические законы, это наши человеческие законы. Ну и я уже упоминала карту учителя. Тут можно пойти учиться куда-то, но на более таком высоком уровне, либо в какую-то, может быть, кто-то духовную академию, или пойдет учиться в аспирантуру, что-то на более высоком уровне, либо преподавать. Может быть, вы будете преподавать в университете или на каких-то курсах повышения э, квалификации, что-то вот в этой области. Во главе вашего расклада четверка пентаклей, карта жадины. Вы думаете о том, что... <смех> Вообще, карта жадины, да. Может быть, кто-то рядом с вами, человек, который не любит тратить деньги. И как бы вот это вот может раздражать, конечно, очень сильно. Но иногда карта, когда выпадает нам, она говорит нам, что нам надо побыть немного вот, этой вот, вот этим вот жадиной. То есть хватит тратить деньги. Хочешь чего-то добиться? Отложи отложи, хочешь купить новую, какие-то желания есть, хочешь купить новую машину, новую квартиру, откладывай деньги, не трать все вот по этой карте, поэтому такая вот. А иногда еще, знаете, карта говорит о том, что э, вот это вот мы держим все внутри себя, то есть не показываем свое, свои реальные чувства, свои реальные эмоции. Это тоже не очень хорошо, то есть, потому что со временем это накапливается и превращается в какой-то взрыв. Поэтому вот карта говорит о том, что э, не держи все в себе. Вот. Ну и э, в ближайшем будущем у нас замечательная карта, карта «Шестерка пентаклей. Это карта в первую очередь детей. Если у вас есть дети, они будут вас радовать. Если у вас их пока нет, может быть, будут. Вот это вот карта «Фертильности» в то же время. И будет очень «вот вам, пожалуйста, и радость» может быть, узнаете о беременности. Еще это карта прошлого, людей из прошлого. Кто-то из прошлого может объявиться в вашей жизни. Причем так как карта позитивная, она говорит о том, что, может быть, вы мечтали были или хотели бы возобновить отношения с кем-то, снова встретить этого человека, или чтобы человек к вам вернулся, может быть, отношения прервались. Иногда это не обязательно личностные отношения, это может быть дружба, может быть, вы с кем-то учились, жили, работали или где-то, и вдруг неожиданно вы опять встретитесь, и будет очень такая приятная встреча, будете вспоминать хорошие времена. Вот вам и как бы выпивка, пойти сходить в бар, сходить куда-то в ресторан вместе, вспомнить хорошие, добрые времена. Это может быть, и на самом деле это могут быть бывшие кто-то из ваших бывших, человек, с которым у вас были отношения, но не пугайтесь, если у вас как бы, отношения не сложились, не стоит пугаться, потому что человек в любом случае придет с добром, может быть, будет проситься назад, может быть, будет просить прощения, может быть, будет вспоминать, но только хорошее, понимаете, тут как бы нету такого негатива вот в этой карте. Для вас, мои дорогие, ну вы, вы, ваша, описывает вас эта карта, карта воина, то есть я всегда буду отстаивать свое мнение, я всегда буду отстаивать свое решение, это не упрямство, это вера в себя. И вот это мне нравится по этой карте. Это воин, человек-воин. Иногда, например, я часто привожу этот пример. Привели вы девушку, например, познакомить с родителями, она им не понравилась. Но вы сказали, что это мой человек, я так решил и так и будет, и будет она вот моей девушкой. То есть вы не только себя как бы отстаиваете, свое решение, но и людей, которые вот зависят от, от вас. Решили, например, уйти с работы и заняться своим бизнесом, и вас могут многие отговаривать, пугать, страшить, что у тебя ничего не получится, а как ты будешь, вдруг у тебя ты не заработаешь, как ты будешь жить, на какие деньги, семья там или еще что-то. Но вы твердо уверены в себе и как-то понимаете, что вы справитесь, и даже если будут проблемы, справитесь. Вот это вот хорошая в этом плане она хорошая карта то есть это верить в себя верить в свое решение верить в свои вот э, то что вы э, в свое мнение вот это вот отстаивать а в вашем окружении королева кубков королева кубков женщина элемента воды это раки рыбы скорпионы это женщина э, чувствительная чувственная иногда если может быть много плачут эти люди водной стихии а чувств чувство их переполняет. Если это не рыбы, раки, скорпионы, то это может быть женщина любого знака зодиака, но влюбленная. То есть она держит вот эту вот полную чашу любви, которую она готова отдать вам, например, если вы мужчина. А если вы, то рядом с вами, вы знаете, эта карта может быть картой матери опять. Карта матери бывает двух видов. Карта Пентакли, королева Пентакли, королева кубков. Вот королева пентаклей как мать, она вам финансово поможет, практи практические советы даст. А вот карта королевы э, кубков, мать, это выслушает, это, знаете, похлопает по плечу, обнимет, сделает вам чашку чая, выслушает вас. Вот это вот. То есть разные бывают, как бы, а что вам больше надо, это уже вам решать. Еще, так как вот у знаков элемента воды, у них повышенная интуиция, и это может быть, например, психолог, или это может быть там, таролог, астролог, человек, занимающийся какими-то эзотерическими практиками, вот это вот. Так, надежды, страхи. Ну, наверное, надежды. Двойка посохов. Замечательная карта. Я очень люблю эту карту. Она такая простая. Она такая, знаете, позитивная. Она говорит, в первую очередь, она говорит о том, что двери открыты. То есть два посоха стоят. Хочешь так туда идти? Иди. Хочешь сюда? Пожалуйста. Хочешь этим путем? Пожалуйста. Хочешь тем? Тоже, пожалуйста. И что бы ты не выбрал, все у тебя получится, все будет хорошо. Хочешь эту работу? Пожалуйста. Хочешь тут? Тоже можно. Этот человек тебя нравится или тот не ошибешься вот такая вот знаете позитивная карта двойка посоха все любом любым путем пойдешь все равно все достигнешь чего-то позитивного а ваша последняя карта у вас много женщин в раскладе почему-то вот все три, три королевы выпали вам но ну, не все у нас всего четыре но вот три выпали вам это может быть вы так как весы элемент воздуха это весы близнецы водолеи женщина люди воздушной стихии особенно знаете такие стереотипы у которых много планет в воздушной стихии они не любят показывать свои эмоции они не королева кубков нет и поэтому иногда их обвиняют, иногда им говорят, что они холодные, они, в общем-то, вот, может быть, и правильно вам эта карта говорит, четверка Пентакли, что не держи все в себе, люди держат все в себе и в основном полагаются на свой, знаете, на ум, на интеллект на свой, а не на эмоции, поэтому вот эта карта иногда называется карта снежной королевы, то есть как будто бы непробиваемая, знаете, вместо сердца льдышка, вот так вот, лед но э, не все так страшно это стереотип я еще раз говорю и в то же время это может быть э, вообще описывает женщину определенной профессии не обязательно знака какого-то а вот по профессии это может быть адвокат это люди которые вот э, все интеллектуально подкованные они полагаются на свой острый ум э, вот адвокат может быть психолог то есть адвокат помогает нам э, разобраться с нашими дел юридическими делами а психолог помогает нам разобраться с нашими um, мозгами, с нашими uh психологическими делами, проблемами. Это может быть женщина вот со, со шприцом, то есть это может быть дантист, это может быть женщина-дантист, либо может быть вот эти вот уколы красоты, это не как бы не пластический хирург, но женщина, которая делает вот эти ботоксы, филы, филеры, все такое вот это вот, аэстетолог, аэстетика у нас называется, не знаю, как по-русски, вот, ну, что-то вот в таком в таком плане, может быть, или специалист. Помните, я вам говорила по двойке мечей, может быть, вам стоит обратиться к специалисту, а кому-то на самом деле, может быть, нужно к психологу. Я всех к психологу отправляю, потому что я сама психолог. И если вы не будете ходить, значит, вы не будете деньги зарабатывать. У меня есть такое, вот знаете, подпольный подпольное желание. Но мы нам всем на самом деле нужно, у нас у всех тараканы есть в голове почти, поэтому вот, ну, а что еще может быть по этой карте? Специалист, специалист, вот адвокат, как я говорила, психолог, может быть, любой какой-то области сходить к специалисту, и вам тогда вот, она, может быть, даже, знаете, специалистом какой-то узкой специализации, вот именно вам нужна по этому вот какому-то профилю. Вот так. Ну что ж, замечательный расклад, без всяких каких-то проблем, без всяких каких-то башен или дьяволов, или всего остального. Все такое по делу ясно и четко, как у весов и должно быть все. Ну давайте, обещала про любовь, значит, надо смотреть. И первые три карты для тех, кто в паре. Король Пентаклей обеспеченный мужчина, мужчина с денежкой, десятка посохов и девятка кубков. Пентакли. Ну, замечательно. Единственное, что, вы знаете, два человека оба с деньгами. Что мужчина, что женщина. Мужчина с деньгами у нас может быть, если вы, например, женщина весы, у вас может быть мужчина элемента земли, девы, тельцы, козероги. Либо просто мужчина, работающий с деньгами, либо обеспеченный. Ну и женщина у нас тоже для мужчин Они не беспреданница, как говорится. Девятка Пентакли и описывает женщину финансово обеспеченную, независимую. Это может быть женщина после развода, но с хорошим обеспечением, или вдова может быть тоже обеспеченная, либо она просто сама зарабатывает деньги и в то же время не любит их складывать в общую копилку. Женщина, любящая тратить деньги на себя, окружать себя роскошью. Вы знаете, вот эти вот, что мужчина, что женщина, вот эта пара, э, либо вы оба очень много для... вот для вас вы, конечно, не обижайтесь, но вот это вот материальное благосостояние, оно очень важно, и вы тащите на себе, вы как бы, вам хочется, например, добиться какого-то уровня, но уж очень сильно вы стараетесь к этому уровню дойти, и... Вот эта вот десятка посохов мне не очень нравится. Это когда вот эта тяжесть, это, может быть, слишком излишняя занятость. И жизнь проходит мимо, понимаете? Вы-то, может, и достигнете вот этого вот высокого уровня. Но в процессе, в процессе, пока туда будете идти, жизнь пройдет постепенно. Так что задумайтесь над этим. А так замечательно все. И следующие три карты у нас для тех, кто одинок и в поиске. Рыцарь посохов. Карта силы. Старший аркан представляет знак зодиака Львов. И у нас две выпали карты. Ну, дорогие мои, во-первых, это ваша карта. Опять у нас королева мечей и четверка посохов. Ну, дорогие мои, я думаю, что недолго вы будете одинокие в поиске, потому что кому-то э, рвется в вашу жизнь вот этот вот рыцарь посохов, молодой человек, не достигший возраста 40 лет. Это молодой человек или молодая дама, э, э, элемент огня. У вас две карты элемента огня. Скорее всего, львы. Потому что тут лев, овен, стрелец, кто-то из-за львов может войти в вашу жизнь. Четверка посохов – это тоже огненная стихия, но это э, стабильность, это дом. Это кто-то, может быть, съедется вместе, решит пожить вместе. Это предложение руки и сердца, это подготовка к свадьбе, к обручению. Но это э, какое-то вот, но ну, замечательно, замечательные карты. Давайте посмотрим про финансы. и ваша первая карта карта отшельника десятка пентаклей Ах ты. и четверка кубков ну замечательно ну самая главная карта конечно десятка пентаклей это карта э, это карта обеспеченной семьи то есть деньги переходящие из поколения в поколение из одного э, от ваших родителей к вам. Но а, карта отшельника, старший аркан, представляет а, знак зодиака Деву. Кто-то из Дев для вас важен. Девы тоже у нас земная стихия, тоже Пентакли. И четверка кубков. Не пропустите свою возможность. Может быть, вам вот где у нас была карта Туз Мечей. Может быть, вам будут что-то предлагать, какой-то бизнес, какое-то дело, какую-то работу. Не пропустите обязательно, как бы... Э, Рассматривайте это предложение, потому что это может быть очень таким вот финансово благоприятным для вас предложением, мои дорогие. Ну что ж, замечательный рассказ, расклад получился. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.